погнали принять раз раз раз алексей слышно меня так слышно нормально все я этот экран не включаю Можешь выключить то чтобы не тормозил этот сейчас подожди секунду у меня что-то еще этот экран видно или не видно? Так, видно, да. Давай, поехали, что там? Пое поехали. Смотри, Алексеевич, пока просто тебя дождался, да, интеграцию, сам CRM, ну, сделал там, нашел, угу. видел, как ролик. Угу. И можно было через тестовые сообщения проверить. Через, ну, проверить. Угу. Короче в этот приходит. У меня, смотри, что за фигня. Я не пойму, uh -huh. что я не так делаю или что. Я запустил три рекламных кампания, а, в тест, uh -huh. а, запустил на этот, вот смотри, если провалишься, а, uh -huh. на лидогенерацию, ну чтобы лиды оставались uh -huh. а, в этом. Ты же ну, эти настройки знаешь, да, получается? Что что? Я говорю, ты эти настройки уже все наизусть, наверное, знаешь. Ну, наверное, да. Наверное, да. Так принять условия. Ты условия принял а, по этот. А... Он, смотри, выше подними. Ага. А принял, да, все нормально. Да-да-да, ага. условия принял. Нет, они у меня уже денежки. Здесь этот откатывается. Идет, а, да. Да, аудиторию сделал вот это look лайк. На свой действующий инстаграм Ну там за 200 дней Потому что заявки органически приходят uh -huh. И на эту же аудиторию а, Запустил Вот единственное uh -huh. а, ну, так сейчас дальше Фигану Настройки Сделал получается видишь Лента инстаграм uh -huh. Интересная в инстаграм Ну чисто на инсту запустил uh -huh. Вот и запустил видео Сейчас покажу видяшку Минимальная... Оно уже в объявлениях будет. Угу. Новое объявление, да. И в принципе, видишь, даже если в этот а, окунуть, там 170 тысяч человек, в принципе, ну вроде я так понял, это нормально. Что... Это мало очень. Это мало очень. Ну, мало очень, да. А сколько должна быть цифра примерно? Ну 500 тысяч хотя бы. 500 тысяч, но это не будет как этот по Воробьям, знаешь, нам ну, стрелять? Не, не будет, просто у тебя инстаграм, он ну, как бы, а, тут, ну мало там человек приходит, сто процентов, uh -huh, uh -huh. поэтому надо, а, ну то есть ты можешь эту компанию оставить, но она, я вижу, заявок еще не дала тебе, ну сколько там бюджета открутил, у тебя 200 рублей в день стоит, 200 да? рублей в день стоит, просто смотри, три рекламы, да, и три видео, ну вот видяшки такие сделаны. ну то есть uh -huh. в принципе… Ну, написано там вроде 1700, оставь кассу подробнее. Там. Не знаю, может, uh -huh. ч, ч, ч, ну, скажи свое мнение, чего не хватает. Ну, да в принципе нормально. По поводу текста, покажи текст, а проясни ниже. Текст, сейчас. Так. Текст. Подберем лучшее решение для угу. вашего бизнеса. Жми подробнее. Ну, тут хотя бы что-то еще про онлайн-кассу напиши, потому что они, ну, грубо говоря, на текст тоже реагируют. И заголовок, вот заголовок, где не обязательно, в скобочках, там тоже напиши обязательно, что онлайн-касса там от 1700 рублей, допустим. Можно только за главными буквами тоже будет хорошо видно. Вот сейчас прям попробую и посмотрим, как оно отобразится. Заголовок сейчас, секунду. Онлайн. Касса от 170 рублей. Ага. Сейчас обновится. Вот посмотришь заголовок. Где-то должен, ну в этом виде рекламы Инстаграму, не показывается. А, ну ладно, в принципе. Нет, а, спроси, скажи нет. мне, да. а почему ты только Инстаграм выбрал? Только ну инстаг... то есть плей, placement только в Инстаграм? Вот я, ну у тебя я хотел вот эту штуку спросить что, что, угу. что бы ты порекомендовал, что лучше сделать? Ну, смотри, просто 170 тысяч – очень маленький охват для Фейсбука. И вот, вот ты сейчас вернись. А, хотя нет, вот видишь, не возвращайся. Там вот слева сверху график, видишь? Угу, вот этот. Вот, да, нажми. Посмотрим сейчас средние дневные показы. Количество… Вообще показов. вот смотри, сколько она у тебя работает. Двое суток, да? Uh -huh. За двое суток всего лишь тысяча пользователей охватилось. Это очень мало. Для Инстаграма, то есть, ну, обычно за сутки от двух охват. То есть показывает то, что у тебя аудитория сама, которую ты собрал, те, которые посещали Инстаграм, она мала. Я бы тебе рекомендовал, что сделать. У тебя, вам и CRM, есть база. Выгрузить оттуда все номера телефонов, загрузить их э, в базу и составить по ним базу лука-лайк. -like. Смотри, базу я сделал, выгрузил, вот, рабочая база есть. Угу. Просто... Вот давай сейчас откроешь номера телефонов сразу копернешь. Так, ну видишь, тут номера телефонов, я не знаю, вот Нормально. Это... Они пойдут так, они их Facebook все переработают. Переработают? Да, прям выделяй все, копируй. Единственное, что у тебя там... Вот эти двойные. Может, ну, нормально. Сделать. А что так мало? Что так мало-то 400 всего? Или этот покупатель? Это все, кто купил. О, я думал больше. Ну ладно. Нормально. Этот... Выделяй, в общем, все, да, копируй сразу. Так, вот, идем в Facebook. Uh -huh. а вот где вкладочка S-Menager нажимай? Да, в аудитории, в аудитории переходи. Uh -huh, перешел. Сейчас прогрузится. Uh -huh. Блин, это вот эта рамка. У тебя тоже такая рамка, когда экран записываешь, вылазит, да? Ну, я ее вижу, да. Я вот этот, дебильный какая-то рамка отвлекает. Ну, ничего. Вот, создать аудиторию. Так, а, создать аудиторию. И там выпадает еще индивидуализированная аудитория. Индивидуализированная аудитория. Да. Ты тут уже все наизусть знаешь. По сути, блин, ну, кабинет Да. интересный. Разобрался. В Смотри, здесь список клиентов. Uh -huh. И тут... Э так, ниже чуть пролистай. Скачать шампунь. А нормально. Не-не-не-не. Дальше next. next. А, продолжить работу. Нижняя, короче, выбирай. No, no, да? Да. Продолжить работу да. со списком. Да, Следующий. Угу. Так, принять. Принять. Угу. Вот. И скопируйте и ставьте. Вон там галочку выбирай. Скопируйте и ставьте. Прикольно. Вот и вставляй сюда называю аудиторию, там э, купили, допустим, да? чё, Зайди, чё вот, где размазать? где название, назовите свою аудиторию ага, ниже. Вот это, да? Ага, вот тут название там что купили. купили. А, ну чтобы было понятно. Ага, я ну их хватит. Вот так вот. Ага, все. далее. Я бы еще рекомендовал тебе выгрузить базу всю, чтобы исключить из нее тех, кто не купил. То есть те, которые с вами уже как-то повзаимодействовали, но не купили, для того, чтобы не показывать им рекламу совсем. Так, это как сделать? Сиренку проваливаюсь, да? Сейчас. Угу. Ты чё, Слушай, зап... а раз ты, базу... раз ты запись ведешь, ты можешь мне ее скинуть потом? Да, вообще без да. проблем. Могу выгрузить в этот. Круто. Я какой-нибудь видеоурок по ней составлю. Слушай, есть... Ну ладно, я тебе потом, когда запись приостановлю, я тебе ссылку дам одной прикольной uh -huh. девочке. Окей. Okay. За это. Так, а настройка получается у нас? Не-не-не, тебе нужны списки. С списки... Иски слева менюшка. Угу. Так далее. И, и, и импорт там или экспорт будет вот справа, трейдочник там сверху, да. Экспорт. О. Тут до хрена, да? да. Ну, короче, надо выгрузить все и потом в один Excel файл их скидать и отфильтровать по статусу, на котором они сейчас находятся. То есть у тебя там, ну грубо говоря, убрать только тех из файла, которые купили. Вот, которые там, что там какой статус положительно завершено или что там. Ну, там успешно реализовано. Да, да успешно реализованы. То есть вот только их исключить надо будет. И точно так же ты создаешь в Фейсбуке такую же базу. Так, давай прямо потом... на примере одно этот я сделаю, а потом сделаю, но чтобы тоже… Давай, выгрузи что-нибудь да, из того, что есть, но. а потом просто остальное туда добавишь. Да, так и сделаем. Так, получается экспорт… экспорт. Uh -huh. А, экспортирую, ну да, вот первую, допустим, uh -huh. базу. Uh -huh. А, тут, кстати, загрузить и создать нажимай. Вот это загрузитель создать, да? Ага. Да, да, да. Тут Фейсбуку нужно кое-какое время, чтобы сопоставить данные загруженные с пользователями, зафиксированные с этими номерами телефонов. Ага. Однозначно это будет не все, то есть ты загрузил 475, ага. не у всех из них будет этот номер телефона где-то засвечен. Ну, Готово нажимать. Ага. Да, да, да. Так, возвращаюсь в Excel, Тогда. Угу. Так, в Excel И здесь получается мне надо Ну вот колонку С номером телефона берешь Так, так, так рабочий телефон Что-то он Не везде он да, Есть Так, ну тут просто надо будет поработать, я понял здесь... Да там Отфильтруй просто От большего к меньшему номера телефонов Вы сразу сразу угу. И конкретно эту колоночку так, ладно, сейчас вот так вот, вот так. Uh -huh. ну и все, ее копируем, кроме вот этих. Ну там всякое, ну короче, можно копировать все, а Facebook там отбросит а, то, что не, не прошло. Ага, uh -huh. все, я понял, я их сейчас копирую. Facebook если... как бы по сравнению с ВКонтакте, где надо там загружать только семерочки, uh -huh. или там чтобы никаких пробелов. Будет да, теперь создавай новую аудиторию, также индивидуализированную. Угу. И нет, ты уже здесь находишься. Ага. Создать. Ну ладно. Сейчас обновимся. В Ты в лесу? У тебя эти птички поют. Птички поют. А у меня тут этот, короче, рядом провода на втором этаже, но открыто, скворцы тут. Так, что далее делаем? Также список клиентов. Список клиентов. Next. Выбираешь No. Next. Так, скопировать и ставить представляешься uh -huh. uh -huh. вот называешь ее там ну там допустим не купили один uh -huh. Uh -huh. и последующие базы которые будешь загружать которые будешь исключать из рекламы то там не купили два будешь назвать uh -huh. и так далее, далее. Загрузить, и создать. загрузить создать да uh -huh. Uh -huh. сейчас он их найдет ну, вернее, отфильтруется, uh -huh. ну, там 266 готово. Готово. Uh -huh. Да, готово. Теперь переходишь в рекламную кампанию. Вед-менеджер, да? да. Uh -huh. ты давай просто в какой-то компании, вот в любой, создадим новую группу объявлений ага. ну, то вот, то есть ее и да. Можно не, не редактировать. Это ты редактировать будешь старую. То оставь пока как есть ага. там, а, а мы можем создать новую, либо продублировать имеющиеся вместе закро... с объявлением. Там. Так. Продублировать. Ну, стоп, стоп, никуда не ходи. Здесь же а, вот дублировать, видишь, ага. есть. А, и выпадающий списочек там будет справа. Быстрое дублирование. Так, быстро. Быстрое дублирование, да. Вот, сейчас он все продублирует эту группу твоих объявлений вместе с объявлением. Назови ее как-нибудь ну, по-другому, чтобы понимать, что там это, допустим, ну да. Дубль, Алексей, дубль. Отлично. Так, теперь смотри, спускаемся ниже, где есть параметры аудитории наши, которые мы создавали. И здесь… Так, ну, этот, это все дублировано, дублировано. Вот, вот он. Ага. А, Что-то… А, слушай… Не-не-не, не, род... э, где база, база, база где? Для базы это выше надо, значит. Вот не, не, что, ты вот ты в эту перейди, да, в Алексей Дубль. Выше чуть-чуть. Вот, вот здесь вот. А, чуть выше, пункт, чуть пункт, выше. Чуть да. а, выше, чуть вот выше. Он, выше. Он, Где он, вот видишь, он. да, лукалайк. Лукалайк удаляй, да. А, а. Здесь а. теперь кликни, да, выбери, а, контакты купили, ага. да, и исключить снизу ссылочка. Подожди, подожди, стоп. Кликни сюда. Ладно. На свободное поле. Исключить, да. Исключить те, которые не купили. Нажимай на нее исключить. Вот. И выбирай. Не купили. Не купили. Один, да. И сюда потом э, все базы соберешь, которые не купили. Угу, угу. Эта настройка позволяет нам показывать. А, а, а подожди. Ну вот, э, нам надо со создать э, сначала базу Lookalike по контакты, которые купили. Огой. Сюда ее подтянуть. Да, потом, давай в вкладку аудитории открой, а в новой вкладке. Я понял. Э... Аудитории. Справа. Ага, сейчас... Сейчас... А, ну ладно, в этой же. Ничего страшного. А ты имеешь в виду, что несколько окон обычно открываешь, да? Ну да, чтоб там просто обновить и поправить. Потому что Фейсбук он такой долгодумающий тяжелый. Делаем. Вот теперь вот Контакты купили, туда заходи. Контакты. Не не не. Да, Контакты купили. Угу. Открываю угу. по ссылочке. Вот справа окошко сейчас выйдет. Угу. Вот действие справа сверху кнопочка. Держи, держи. Угу. Создать похожую. Создать похожую, да. Угу. Вот, теперь э, выбери до трех процентов, до трех процентов выбери, uh -huh. вот, и введи э, uh -huh. uh -huh. Россию там, да? uh -huh. Вот этот нюанс тоже до трех, потому что кто-то говорит до одного, кто-то этот, там, что за, ну, в чем отличие, объясни. Отличие в том, что Facebook, работая с большим обхватом, uh -huh. он uh -huh. дает лучший результат, потому что даже если… Объясню тебе, даже если мы выберем э, на твою аудиторию э, возраст э, от 18 до 65, uh -huh. он искать все равно будет Ага, аудитория слишком мала. Uh -huh. То есть э, он пока не нашел, смотри, э, что это значит. Это значит, что он пока не нашел всю аудиторию из предыдущего списка, контакты купили. Uh -huh. Вот он ее не нашел и пока не может создать похожую. Тут два варианта, да? Либо он ее больше не найдет, либо надо подождать, пока он подгрузит все данные, потому что мы туда загрузили 400 чем-то номеров, uh -huh. а из них фактически может быть ну пару сотен, дай бог, они он их найдет, потому что он не сто процентов найдет, не у всех из них есть uh -huh. этот номер телефона. Потому что у тебя же из разных э, каналов э, трафика эти люди купили. Uh -huh. вот. И те, которые, допустим, заходили с Авито, у них э, там может быть не, этот номер телефона не привязан никакой э, ни к Facebook, ни к Инстаграму. И он их может не найти. Ну, то есть надо ему дать время поработать с той аудиторией и собрать ее всю. То есть, ну, как правило, там около. Суть, да. Нет, не, не, меньше гораздо, до часу. Да. До часу он все их да. найдет. И попро потом попробовать создать лукалайк -like на эту аудиторию. С исключением тех, получается, да? Ну, смотри, лукалайк мы сейчас... Ну вот, ты вот точно так же создашь лукалайк -like, uh -huh. э, на контакты, которые купили. А потом вернешься в рекламную кампанию, это менеджер. и... Создашь ту аудиторию, которую мы с тобой планировали создать. Угу. Давай сейчас мы туда же вернемся, чтобы ее подготовить. Давай. Чтобы ты потом просто поменял настройки и все. Так, а дублер. Ну, в рекламе один, по-моему, она была, да? Да, в рекламе Ну, то есть просто для... Ну, редактор открывай, да, или туда нажимай. Ага, ага. Вот, да. Редактировать. То есть здесь. Пролистай к аудитории. Uh -huh. Uh -huh. То есть здесь вот, когда тебе удастся создать лукалайк -like по купившим контактам, uh -huh. здесь будет вот контакты купили, у тебя вместо этого будет аудитория лукалайк, лайк, -like, которую ты по ним собрал. Uh -huh. И в список исключений у тебя будут все, которые... У вас уже поступили лиды, uh -huh. ты сюда загрузишь э, оста оставшуюся базу, которую не купили. Uh -huh. И сюда же загрузишь тех, которые купили. Потому что им уже нет смысла показывать рекламу. Uh -huh. Таким образом, ты будешь показываться только на ту аудиторию, которая еще ни разу не. Э, ну, не была в базе, короче, у тебя. Yeah, только know. свеженький. I know, I know. Это, это один момент. Uh -huh. Теперь смотри, давай создадим на настройках базовых Facebook аудиторию. Сейчас я тебе. Сейчас, секундочку. Сейчас я найду настройки предпринимателей, которые могут тебе пригодиться. Ты, я пока ищу, ты создавай дубль еще одну рекламу. Еще одну аудиторию создай с объявлением. Так. Ну, то есть просто рекламу а, одну копирую, тек да? Да, точно так же продублирую. Угу. Mm -hmm. Все, я понял. Сейчас я найду аудиторию. Ага. то есть это вот э, аудитория, которая э, по-любому будет работать. Создана она вот э, с помощью э, этих э, параметров детального таргетинга Фейсбука. Ты можешь прямо э, скопировать, ну то есть возраст запомни, ага. 25-65. Да, а вот, ну, то есть, подожди, кроме критериев соответствия, то есть вот начиная с малый бизнес там и так далее, ага. да, вот все их копируй, ага. вот, копируй и возвращайся в рекламный кабинет. Так, угу. так. И здесь, выше поднимись, где вот мы настраивали аудиторию. А, а выше. тут получается генерация, ниже тут получается, ну, вот сюда. Вот. вот сюда, да, вот сюда, в группу объявлений, да. Спускайся ниже. А, тьфу ты, блин, вот детальный таргетинг, сюда она стоит. Вот, на детальный таргетинг наведи, на, на и там будет… Так, детальный таргетинг, ниже, подожди. Чуть, вот, выше, выше, выше. Все демографические данные, интересы и модели. Вот изменить, вот сюда надо вставлять. Все, понял. Да. Ну, все здесь. потому что я помню, да, где это было место. Это. Да, -то сюда относится. точно вставится. А то я вижу одно окошко, которое работает. Ты в старом, в новом <смех> работаешь интерфейсе. Это же новый у меня кабинет. Да. Так, детальный где Он здесь. Вот ну вот и вот и ладушки. Короче, а, так а, любой пол можно оставить. Возраст. Возраст. Там 24-65 выбери 24. 65. 65. Угу. Ага. Вот. вот, теперь а, спускайся ниже, сохраняя аудиторию. Так, же сохранить эту аудиторию угу. Угу. сохранил да да, да да вот и в принципе все можно публиковать так публиковать на 23 миллиона это немного нет нормально он я тебе он сам найдет угу. короче кого тебе нужно смотри выбор места размещения вручную и автоматически ну я порекомендовал сначала автоматически выбирать автоматически ну то есть вот эту картинку да которую мы делаем он автоматически или нет а, ту картинку которую ты вставлял Видео, в объявление теперь он будет показывать в тех местах где будет находить потенциальных пользователей то есть это и facebook будет другие приложения и instagram то есть везде где он их увидит где их засечет то есть, ну, можно отсюда попробовать автоматически, и поскорее нужно. Угу. Так, все, больше ничего не делаем, просто Еди Единственное, что да. вот в этой аудитории тоже надо будет исключить тех, кого ты загрузишь, тех, которые уже попали к вам в базу. Ага. То есть, это, это вот, тоже делается там же. Также вот, но как мы делали, исключить? А, то, что у тебя по Инстаграму там 170 тысяч охват, ну, то есть он маленький. Uh -huh. а, и будет медленно открутка идти показов и будут, скорее всего, лиды дорогие, потому что ему будет трудно найти такую же аудиторию, потому что аудитория ему для сверки сильно маленькая. Uh -huh. Вот. Еще какой момент можно будет использовать, нужно будет использовать. Когда пойдут лиды по компаниям, надо будет создать аудиторию. Вот в аудитории опять зайди. Так, в аудиторию сейчас. Ну, это uh -huh. пока закрой. А, создать аудиторию индивидуализированную. Uh -huh. Нажимай. И здесь будет… Вот форма генерации лидов. Uh -huh. Вот, нажимай. И здесь можно будет автоматически создавать аудиторию, похожую на ту, которая у тебя оставляет контакты в лидформах. Uh -huh. Здесь вот выбрать выпадающий список. Вот Любой человек, который открыл эту форму, нажми на этот списочек. Так, любой человек, который открыл эту форму? Угу. Да, Юрий, люди, которые открыли и отправили форму, это будут те, которые ее заполнили. Вот. И, соответственно, ты ее вот сейчас создашь, сохранишь, и потом, ну вот, называть свою аудиторию, прям сейчас ее можно будет создать, угу. ну там, э, заполни, заполнили форму, допустим. Угу. А за сколько дней? Ну, это вот с учетом рекламы запустил, там две недели прошло, и здесь пишешь, там 14 дней, да, условно. Ну да, и, кстати, форму выбери. Ну, пускай 90, потому что это будет накопительный эффект. Uh -huh. У тебя вот форма работает. Там включил рекламу, выключил, включил, выключил. За она автоматически данные туда собираются, с каждым лидом подтягиваются, uh -huh. и он будет синхронизировать эти данные. Вот выб... выбрать определенные формы, выбери форму, которую ты поставил. Так, а форму ты имеешь в виду вот э, так, так? Не, не, -не так. эту оставляешь. Вот выбрать отправленные формы. Выбрать. Да, да, да. Uh -huh. На наж... Нажми туда. Вот и выбери. А, у тебя три разные формы получается, три да? да-да-да. Ну вот и их я, все туда... Я просто и... взял три, чтобы протестировать, какая форма лучше будет. Потом думал, второй этап, знаешь, какой-то понял, какая... понял, понял. Ведяшка Сейчас сюда все три их выбери. То есть угу. одну, потом следующую и следующую. Да. Угу. И три. Угу. Вот. Теперь, а, создай аудиторию, кнопочка... Так. Все, они выбрались создать. Аудиторию. Да, да, да. Угу. Вот, теперь он будет, то есть сейчас там будет, он показывает, что крайне мала эта аудитория. Потом, когда начнут поступать лиды, он будет сюда информацию эту подтягивать. И когда начнут поступать лиды, когда там, ну, хотя бы там 100 штук уже заполнится, угу. надо будет создать аудиторию look-alike, которая на основании заполненной этой формы делается. То есть э, лиды будут поступать туда, uh -huh. э, формировать эту аудиторию. Вторая аудитория, lookalike, будет автоматически обновляться на основании первой. То есть uh -huh. здесь больше лидов становится, lookalike, аудитория формируется дополнительно. И ее тоже использовать в рекламных кампаниях. Uh -huh. Прикольно. Ну, короче, такая машина работает, будет постоянно. Ну, да, да. То есть она сама будет отслеживать наиболее эффективных. Ну, конечно, лучше всего использовать ту аудиторию, которую купила. Вот базу, которую ты загрузил. Ага. Давай сейчас еще раз попробуем создать лукалайк. -like. Может, уже данные подтянулись по той аудитории, так, ага. которую купили. И не, не вот ты же здесь в уже... В рекламный кабинет ты имеешь уже, да? не не в, в аудитории сейчас. Да. Так, аудитория. Ну ты же слева ее уже загружаешь. Ну ладно. А, там, тут по-моему этот я загружаю. А, да? Ну аудитория тогда Нет, давай откроем. А? Аудитория. Ага. Ну вот и здесь те, которые купили, давай попробуем еще раз. Может уже данные поступили. Вот, контакты купили, открываю, кликай на нее. И справа, справа сверху кликай на нее, на, на ссылочку. Не-не. На контакты купили. Не, не, не На саму контакты купили. Ссылочку нажми, да. Откроется справа аудитория, и справа сверху там действие создать похожую аудиторию. Вот и да. попробуй сейчас да, 3 процента по россии создать там россии в вот, виде местоположения угу. да, попробуй создать посмотрим что он нам скажет мне еще недостаточно ну на попозже попробовать еще раз вот э, сейчас закрою, э, он покажет сколько там э, примерно пользователей. И эту тоже вкладочку закрой. Uh -huh. да, вот э, размер, да, менее тысячи, уменьшено после сопоставления. Видишь, написано 1046 последние сопоставления были. Ну, короче, пока непонятно, сколько там на самом деле контактов. Вот, и можно будет по ней аудиторию лайк составить. Общем, надо будет попробовать. А, также смотри, какие еще варианты загрузки сюда аудитории. А, можно, вот если ты понимаешь, что у тебя из какой-то сферы бизнеса идет, а, однозначно клиенты идут, допустим, салоны красоты, да? то ну, там берешь парсер Авито, Uh -huh. выгружаешь все объявления слонов красоты по всей России uh, и загружаешь их сюда номера телефонов, да, получается? да, да, да, и по ним рекламу фигачишь uh -huh. прикольно и все, в принципе, ну, оно и получается, то есть в основном и э, лайку и делаешь, а сколько примерно срок жизни одной настройки из практики. Да по-разному. Вот смотри, срок жизни ты просто поймешь, когда этот. Здоровье деньги начнет, да, а лидов не будет. Да, начнет лид дорожать просто. Uh -huh. И еще тут такой момент, что когда ты создаешь разные рекламные кампании, uh -huh. то есть. Лучше не создавать рекламные кампании разные, а использовать, ну, то есть создал одну рекламную кампанию и в ней несколько групп объявлений создал. И в ней, еще, и в каждой группе объявлений несколько вариантов э, объявлений. Вот, и тогда у тебя точно будет вырисовываться картина, которая... Ты имеешь в виду, это вот, если в этот проваливаться, да, в менеджер и так, это аудитория. Но там будет просто написано реклама один и в ней несколько этих, них, да? Да, групп. создаешь несколько групп объявлений, ну разных, одну там на аудиторию лук и лайк, другую на эту сохраненную аудиторию с помощью вот фейсбука, третью там такую-то и уже на каждую из них создаешь там несколько вариантов объявлений. Это вот как мы и вот так, сделали, да, получается. Да. Реклама, зашел, и вот здесь Ну да. Да, да, да, да. То есть тут создаешь столько групп объявлений с разными настройками, сколько у тебя есть аудиторий. И потом запускаешь их все, и у тебя будет четко видно по статистике, сколько лит, из какой группы по какому объявлению стоит. Вот. Uh -huh. Ну, вот на основании этого уже будешь отключать плохо работающий и бюджет увеличивать на хорошо работающий. Там еще такой момент, смотри, при большой аудитории, 200, при большой аудитории, ну, там, несколько сотен тысяч, да, там, 600-700 тысяч потенциальных клиентов, mm -hmm. как, когда тебя Facebook отображает, при большой аудитории можно выставлять вот, бюджет небольшой, 200 рублей. Если, чем меньше аудитория, тем а, больше у тебя а, конкуренция с теми, кто также им рекламу показывает. Uh -huh. Там меньше 500 рублей в сутки, а, будет дорогой лид, короче, выходить. Uh -huh. вот. ну, есть еще, короче, момент. После того, как ты запустил несколько групп объявлений на несколько объявлений, понял, какие группы объявлений и какие конкретно объявления тебе приносят а, наилучший результат, отключил неработающие группы и отключил неработающие объявления, у тебя, короче, остался самый смак. Дальше что нужно делать? А, вот тут как раз надо и разбивать на а, плейсменты, вот где ты показываешь их, то есть а, делаешь а, дубль, а, Аудитории с э, самым эффективным рекламным объявлением uh -huh. и показываешь их только в Инстаграм ленте. Следующий дубль делаешь, показываешь только в Instagram Stories. Но там формат надо по изображению видео подредактировать под сторис. Вот. Следующий формат делаешь, показываешь только в ленте Facebook. Uh -huh. Ну, в принципе, вот эти три, фа, три плейсмента: лента Инстаграм, Инстаграм ле, э, Сторис и лента Facebook uh -huh. они дают наилучший результат вообще в принципе везде инстаграмная история получается А смотри еще знаешь какой момент вот с этой штукой надо будет играться так так, так. вот сейчас ну то есть это получается будет три креатива да с которыми мы ну, которые мы там там там будем показывать вот с этой uh -huh. шестой у меня вопрос ее тоже надо будет тестировать но вот призыв к действию подробнее скачать забронировать, подать заявку ну к вот э там в принципе подробнее работает всегда практически лучше всего uh -huh. потому что ну, то есть, такой более мягкий призыв действия. Они переходят к форме, уже там принимают решение. И ну вот и тут что -то тоже важно. Касаемо ворон. этой формы. Эту форму, получается, я сделал на этом на самом Инстаграме. Угу. А еще форму можно сделать, я так понял, не только на Инстаграме, да, ее можно. Блин, как он называется? Вот ты ее создал, создал каким образом? В Фейсбуке здесь через интерфейс ты собираешься да, да, да, или здесь через интерфейс То есть... ну вот смотри впереди открой вот справа сверху где у тебя онлайн касса написано кликни туда сюда а, так, так, справа Право, сверху, сверху еще да. выше выше где у тебя компания онлайн касса посадка где уведомление вот рядом туда? с точки не не самый правый верхний угол вот, да, да, вот слева, слева, слева, выше, вот, да, ага. сюда, ага. перейти в личную ленту новостей. Так, личную да, ленту новостей. Ага. Да, и там перейди на страницу, которую ты создал, чтобы, ну, вот там онлайн-касса, да, она называется, для демонстрации объявлений. Он быстрые ссылки, да, онлайн-касса ага. переходи. Сейчас подгрузится. Я тебе просто сейчас попробую, Где они показываются? Ну, непонятно, где показываются, на самом деле. Здесь вот еще. Галочка. Там так, сверху так. посередине еще. Еще. Ага. И инструменты публикации. Ага. Инструменты вот средние, да. Опускаешься вниз по странице, и слева будет библиотека форм. Библиотека. Форму. да вот ее открываешь uh -huh. и здесь все твои формы которые ты создал отсюда можно вручную скачивать mm -hmm. эти лиды mm -hmm. вот видишь то есть ты там откроешь предательный посмотру увидишь mm -hmm. как выглядит твоя форма здесь в фейсбуке так это типа дальше да не-не, ну это просто предпосмотр. Ну, закрою, его. Ага. просто это, чтобы ты понимал, куда лиды падают здесь в Фейсбуке. Ага. Понял. Вот, справа там, видишь, лиды, э, колоночка, ага. и там загрузка, download, да, вот. Когда будут здесь лиды, количество, ты, отсюда можно их выгружать в файл. Ну, так как у тебя с crm ка интеграция работает, ну, этого не нужно делать. Ну, то есть, да, все, это я понял. А еще слушай, ну, раз мы здесь можно изменить просто оставить онлайн-кассу убрать касатка, или ты не знаешь как это делать ну не смотри вот иди в настройки так, нас... здесь же настройки справа справа справа Справа, Еще справа, справа. Ага. Вот. информация страницы посмотрим здесь если здесь нельзя то на главной точно нужно. так это описание так так так тут правок мы этого ну, не сделаем так вот слева страницу меню слева страница да. Да. А, видишь выдвигающийся там еще есть вот, Нормально. Так информация. И здесь редактировать. Да. Ну это вообще не очевидно, да, потом просто. Просто продолжить, да? Да, да, Блин, осталось нельзя, можно ничего не хотать. Ну, видишь, скорее всего, просто такое название есть, либо просто заглавными все нельзя. Mm. Он, видишь, под, подсказку говорит, вон онлайн, касса онлайн просто пишет. Ну, все заглавными нельзя пишет. Красота. Ну вот. Так, ну все, Алексей, вообще все. Классно просветил. Вот. Вопросов нету, есть только это, это желание быстрее половину это все внедрите, сделать, и пересмотреть еще раз видео. Ну круто. Там, если что, пиши, скидывай скрин, я оперативно буду отвечать. Угу. Ага, все, давай, я тебя видео сейчас этот выгружу на диск, с диска, да. Все, вот. спасибо, все, хорошо. Тебе спасибо, Алексей, давай. Давай, на связи.